Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов Luna FX. Стратегия LunaFX FX может использоваться как для торговли бинарными опционами, так и для Forex. Три разных шаблона дают сигналы разной частоты и позволяют применять стратегию на таймфреймах от M1 до H4. Удобная панель с продуманной визуализацией различных индикаторов является изюминкой Луна FX и может быть крайне полезна именно для торговли бинарными опционами.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 В пакет торговой стратегии «Луна-FX» входят три шаблона, три файла с индикаторами и индикаторная панель. Каждый из шаблонов вызывает, включает сигнальный индикатор с соответствующими настройками. «Луна-М1» для агрессивной торговли на «М1-М5» с наиболее частыми сигналами, «Луна-М2» для среднесрочной торговли на «H1», и наиболее консервативный Луна М3, который мало подходит для торговли бинарными опционами и предназначен для получения сигналов на H4D1. Стратегия Луна FX визуализирует график, разделяя его на периоды с красными и зелеными барами, обозначая таким образом направление тренда. Наиболее удачные точки для покупки бинарных опционов отмечаются на графике метками соответствующего цвета. Красные для покупки PUT опционов, зеленые для колл опционов. Сигналы LunaFX не перерисовываются при обновлении графика или смене таймфрейма. Настроек, которые позволяли бы изменить параметры получения торговых сигналов, в LunaFX не предусмотрено. Изменить можно только цвета баров и сигнальных меток, а также алерты, оповещения. Особенно интересной является индикаторная панель LunaFX Dash. Она компактно отображает в правой части торгового терминала целых 9 базовых индикаторов, полезных для определения направления и силы тренда. Каждый из элементов панели можно настраивать под свои пожелания в отношении параметров индикатора. Давайте рассмотрим эту панель подробнее и разберемся, как интерпретировать заложенную в ней информацию. Панель состоит из следующих элементов. Визуализация значений осциллятора стахастик для таймфреймов от M1 до D1. Визуализация направления тренда по скользящим средним для таймфреймов от м 1 до D1. Тренд-ограф, визуализирующий волны краткосрочных и долгосрочных трендов для семи разных скользящих средних. Сигнал по параболическому SAR. Значение спреда. Процент индикатора Вильямса. Сигнал по MACD, сигнал по пересечению линейно взвешенной и простой скользящей средней MAX, бар процент метр, общий сигнал. В целом вся панель настроена так, чтобы обеспечить быструю интерпретацию индикаторов через цветовую гамму. Чем зеленее и ярче элементы панели, тем сильнее сигнал на покупку колл опциона. Красный обозначает вероятность падающего тренда согласно значений отдельного индикатора и, следовательно, сигнализирует о желательности покупки PUT опциона. Правила торговли по данной торговой системе являются простыми, но включают в себя много разных условий, которые должны быть соблюдены. Правильный шаблон позволяет получить оптимальное количество сигналов для соответствующего таймфрейма. Для покупки CALL опциона следует первое, Выбрать нужный шаблон. Луна М1 для минутных и пятиминутных графиков, Луна М2 для М15 и H1 и Луна М3 для H4. Второе. Дождаться появления зеленой метки на графике. Сопровождается алертом, оповещением. Третье. Дождаться закрытия текущего бара. Четвертое. Убедиться, что основной сигнал на панели Луна горит зеленым. Пятое. Убедиться, что панель B1 бар процент метра зеленой. Шестое. Убедиться, что сигнал MAX горит зеленым. Для покупки PUT опциона следует: первое. Выбрать нужный шаблон. Луна M1 для минутных и пятиминутных графиков. Луна M2 для M15H1 и луна M3 для H4. Второе. Дождаться появления красной метки на графике сопровождается алертом, оповещением. Третье. Дождаться закрытия текущего бара. Четвертое. Убедиться, что основной сигнал на панели Луна горит красным. Пятое. Убедиться, что показатель B1, бар процентметра, красный. Шестое. Убедиться, что сигнал MAX горит красным. Экспирация в обоих случаях используется в три свечи. Давайте попробуем поторговать с таймфреймом 1 минута и экспирацией 3 свечи. Заключение. Стратегия Луна FX является сигнальной трендовой системой с жесткими настройками фильтров, поэтому она в совокупности с дополнительными индикаторами панели дает сильные сигналы для торговли бинарными опционами. Каждую стратегию мы рекомендуем тестировать на демо-счету перед тем, как торговать на реальном, а соблюдение правил риск-менеджмента и мани-менеджмента позволит вам минимизировать риски и использовать капитал максимально эффективно.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 Если вы не можете разобраться, как работает эта стратегия, напишите об этом в комментариях к этому видео, и мы обязательно вам ответим или разберем все ваши вопросы в следующем видео. Спасибо вам за внимание. Успешной торговли!